и всем привет с вами Шади play и сегодня я буду вам ну точнее вам покажу обновление brawl stars hills Брау. да я к сожалению могу только сейчас читами играть но извините вы меня пожалуйста за читы в общем сейчас я вот продолжаю просто играть hills Bravo, он у меня обновился Вот. И я просто записываю обновление, мои реакции на обновление Хиллс Брау и вообще Бравл Старс в целом. Потому что он очень изменился. Почему-то тут превьюшка старая. О, вот и не наши, наша банда. Эль Маджром у нас есть. Давайте посмотрим его скин. Ну-ка. Он, в принципе, прикольный, так. Ничего так. Ребят, напишите в комментариях, как вам этот скин. Мне он зашел Также тут боевая карта появилась. Где мы можем поставить картиночки. Любые. Также всякие значки у нас. Ну, а я попробую поиграть за него. Также тут появилась Виллоу. Я, конечно, ее разблокирую. Милая, возможно, там написано. Давайте мы сейчас ее найдем. А, тут также появляется, появится только вот такой вот. Он, кстати, меня напугал. Вот он, такой. Но можно получить его сейчас. Это урон какой-то. Алый РТ какой-то. У нас есть РТ у нас. Ой. У него также есть... Давайте его осмотрим. У него три скина есть. Вот он у нас алый. В принципе, прикольный. Такой, высокий. Ну, у меня, да, планшет. На телефоне он будет вот таким примерно мелким дохляком. Патрульный РТ. Кстати, напишите в комментариях, какой скин вам нравится из этих. Я, наверное, выберу вот этот. Также тут мейн -дета. Вообще просто намного изменился сейчас. ну Давайте поиграем за Эль Примуа. Так, все тут повыбирали. Это будет жестко. А у меня почему-то ничего не работает. И экран не реагирует просто. Вот на этот RT. Он неплохо так бьет. Посылает вот эту вот штучку. Давайте сейчас я настроюсь маленько. Ну, тут у нас ничего такого необыденного просто скину. Вот просто тут какие-то огонечки появились, которые его бьют. Давайте еще раз посмотрим. Да, огонь горит. Это прикольно, это очень прикольно. Так что давайте выберем новых. Это у нас из новых вот этот вот. И все за него играют. Я тут также прокачиваю вот эту вот лунную славу. Она очень важна. В общем, давайте еще поиграем. Для этого чублета. Ага. Да, интересно. А, он получается вот этой вот штучкой. Он кому-то понравился, этот алый? А, это на этого. На Барли похож. Подгините. Кидает тоже эти. Так, у меня категорически малый хп. Это плохо. Жесть, короче. Блин, она... Она специально это сделала. Ну, короче, я понимаю, что я не умею за него играть. Робот так красивый. Там еще какая-то девочка была. Эй, погодите. Больше жетонов надо. Да что-то пугает. Он э, больше пугает, чем это. Играет нормально. Ну давайте поиграем за кого-то. За спайка, конечно же. Я уже забыл, какой первый игрок вылетел. Но я под конец видео за спайка просто играю. Я никогда не играл. Там хакер играет какой-то. Логичен же. Так, тут уже другие. Это радует. Блин, жесть. Я разучился играть немножко. А, мать! Она как этот, как форн, прям. Тоже чем-то стреляет. Давайте попробуем с другой попытки. О, картинка изменилась, я только что заметил. Так, давайте. Теперь а, тут красивая картиночка, где мы можем посмотреть всех игроков. Ребетал с кактусом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не бейте. О, повезло, повезло. Тогда Спайка научились играть. Отлично. Так там э, кто-то за этого... За того... Играют. Он у меня был. Ну-ка. Ну кто там меня опять пукнул? Миша, ты что, пукнул? Миша, не пукай! Падет пукай. Пука у меня все! Ужас. Ну ладно. А кого мне еще поиграть? Конечно же, за моего любимого Гейла сейчас поиграю. Охотник за скуйками. Выбираем. Погнали. Погнали, сейчас попробуем за него поиграть. Ну-ка. Так, это будет очень жестко. Даже на капсы нажали. Ногой. Ну тут есть скил, конечно же, но против этих не шансов ноль. Должно выживать и выживать. Плюс они очень прокачаны. Опа, опа, опа. Я ухожу. Не ноду. А он мой ма маячок что ли поставил? Блин. Жестокий Челик. Очень жестокий. Бедный Гей. Любимый боец Шелли? На самом деле нет. Что а, поставим? Конечно же поставим... Ну сколько Скулька. Скулька. Скульк и вот этот вот Браул Что то еще есть? А, мой любимый эмодзи. Гейл. Так, все нормально тут. Так. И ставим самый конец. Ну, тут, конечно, жестоко много всяких превьюшек. Мой любимый боец. Пусть будет... Я не знаю, кто. Так, давайте попробуем поиграть. За кого еще можно поиграть? За Сэма. Мне нравится его скин. Похож на мишку Фредди. <laughs> Если честно, да. Это той Фредди. Брутальный той Фредди. Или Фредди, который смущается. Вспоминаю FNAF. Играю в Брау Старс. Ой, Хилз Брау, то есть. О, oh, ну. No. Так, там угорают. Блин. Мишка Фредди идет. Да, блин, били <laughs> Мишку Фредди. Я совсем не знаю, как из -за него играть. Сейчас попробуем еще. И будем заканчивать, думаю. Он хитрый, хитрый. А, вот он может здесь. Тут тоже чел, короче, выбирает не новых. Да, копаем Надо было выбирать. А -а -а -а. И что ты делаешь? Блин. Ну, а, был, был шанс, был шанс. Ну, в общем, что могу сказать? Надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите продолжения, как, как я играю в Хиллс Брау за разных персонажей, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А сейчас я с вами окончательно прощаюсь, пока. Также мы забыли про Ну а я попробую ее испытать в деле. Вот. Ну, тут все, в принципе, отлично. Ну, как всегда, я умираю. Любитель. Блин, я только ульту включила, а он меня убил. Не жесткие. тут мы кидаем вот так. А, вот что это значит. С одного удара просто. Лохотрон, лохотрон. Лохотрон, лохотродович. Бульки кидаем. Ну и что, нас побеждают и все. Ну, в принципе, прикольно. Где она? У меня есть скины. Ну такой вот скин. Прикольный скин. Мне, в принципе, нравится, но не очень играть пока что за нее. Вот теперь пока.